Я у вас с вами хотел посоветоваться, может быть. Лент уже подошел не очень удобно при нем это делать. Какого черта? Перегорал из-за высокого напряжения. Хорошо, что ничего не загорелось. <турок> Офигеть, я приехал. Смотрите, как Макларен выглядит, ребят. Без кузов. Вот так с кузов так без кузов, вообще ничего особенного, вот такая конструкция. Слушайте, можно его с Алиэкспресса заказать, Макларен, самому собрать из трубок. В общем, ребят, к сожалению, я тачку не забрал, я должен был забрать здесь Макларен. Смотрите, какая машина интересная, надо в Украину поддержку отправить такую. Офигеть, красивая тачка, да? Для инстаграма сфоткал. В общем, я позвонил, они говорят, да, да, все, окей, приезжаю, в сервис машина стоит, придешь, заберешь. А сейчас оказалось, что сервис уже закрыт, завтра 7, открывается. Ну, я, в принципе, не расстраиваюсь, я мог бы, конечно, сегодня немножко проехать, забрать еще Q7, меня Q7 еще на Манхэме на аукционе ждет. Но, с другой стороны, за Q7 платят меньше, даже, чем за вот такую малышку, за Маклара. Нафиг мне это надо, а Q7, она, ну, вы знаете, огромная машина, длинная, высокая. А Макларан тогда я завтра утром заберу, потому что за него нормально платят, когда откроется сервис. Hello вот такие вот дела, ребята, так что вот он сервис, он закрыт уже Ну ничего, не расстраивайтесь, поехали, наверное, в спортзал пока позанимаемся и потом, в принципе, здесь же можно и заночевать, вот я смотрю, вот там есть парковка у них большая так и сделаем ребята, вот такой Макларен забираю с 2013 года смотрите, где климат-контроль, ребята вот здесь Маленький экран. Ну короче, скромный, скромный, очень скромный салон, что я могу сказать. Ребята, продолжаю работа Самая нелюбимая моя часть. Это просто тупо ехать целый день, хотя может быть меньше. Нет, наверное, больше. Сегодня целый день, завтра полдня. И начнутся уже разгрузки. Сейчас заезжаю на Рестерию, немножко погуляю, схожу умой, сто лет и пойду дальше. Знаете, что он хотел сказать? Сейчас проверил почту свою электронную, увидел, что был доставлен квадрокоптер недавно. На выходных я был дома и подумал, а что-то давно у меня не было видео с воздуха. А почему не было? Да потому что квадрокоптера у меня нет. Ну, короче, я заказал какой-то обзор, так я недолго на Ютубе посмотрел, посмотрел, чтобы была хорошая дальность, время полета что-то там типа 47 минут. Посмотрел, он достаточно небольшой, какой-то новый, новая модель, не та, что у меня была, но у меня-то на тот момент тоже была новая, которую у меня украли. Полетов 20, наверное, совершил украли. Ну, с этим буду более бережно, буду везде его с собой носить. Он маленький, чтобы я мог полететь в любую страну, взять его с собой. Так что скоро будут видео немножечко интереснее. Вы знаете, я у вас кажется, с вами хотел посоветоваться. Может быть, кто-то мне даст какой-то совет и подскажет. Вот вы часто говорите по поводу того, что... Значит, сделайте замечание по поводу того, что у меня плохой звук, ветер. Ну, я никак не могу это исправить. У меня вот такая gopro маленькая. Это не GoPro, даже, а Sony. Достаточно удобная в моей, в, моей, в моей истории, да. Потому что мне из кармана достать и начать снимать. Очень удобная. Поэтому, ну, что я могу сделать? Какой-то чехол можно надеть. Это да, это первое. Второе. А Я, знаете, может быть, купить мне какую-то зеркалку с более лучшим микрофоном, качеством видео исключительно для того чтобы брать ее с собой в путешествие понятное дело на эту зеркалку я не смогу снимать когда я работаю поскольку это просто неудобно мне нужно быстро взять быстрее побежать снимать машины туда-сюда общение с клиентами ну вот если я лечу куда-нибудь там в таиланд папе например я полечу в этом году однозначно или там в грузию мне очень там нравится я тоже туда полечу и много из вас мне пишут хотят встретиться именно в грузии что думаете посоветуете брать или не брать зеркалку соответственно зеркалкой и квадрокоптер будет всегда со мной буду снимать Звук, хороший звук, хорошка. Или же этого достаточно, просто купить сюда какой-то чехол дополнительный со звуком. Или брать, или не брать. Короче, нужно нужен ваш совет, напишите, пожалуйста. Ребятушки, ну что, наконец-то первая разгрузка. Вот Путин здесь на месте. В общем, я разгружаю сверху со второго этажа Маклара. Значит, выгружаем, но прежде нужно Audi Q7 вот этот вот грузить Ну, в общем-то, дела, дела на 5 минут буквально, как я обычно говорю, и это задерживается на длительное время. Блин, представляете, ребят, как я и сказал. Что же за фигня такая? Что это может быть? То есть я включаю насос, послушайте. Сейчас машина проедет. Есть ощущение, что я включаю насос, и у меня сразу гидравлика начинает работать. То есть вот этот вот в этом положении, в положении открыть. Открыть, то есть что-то замыкает это может быть ума не приложу. и почему это происходит я просто боюсь что если я сейчас открою то я потом уже не закрою поэтому надо сейчас этот вопрос решать что может замокать что-то внизу полезли к, к, к выключателю как это работает непонятно то есть может быть вот эта фигня моя разобрать вытащить отсюда батарейку из самого простого то есть как будто бы он нажимает сразу включить что-то там внутри перемкнуло Давайте как бы начнем с самого простого Лент уже подошел, не очень удобно при нем это делать Ну, с другой стороны, всякое бывает Поняли, да? То есть я включаю, и у меня сразу же гидравлика Ей кто-то уже сигнал подал на открытие Причем не просто открыть, а вниз давит То есть она давит на петли вниз Я петли, конечно, могу снять, но я боюсь, что это приведет к тому, что в дальнейшем я вообще уже не смогу закрыть потом просто да я сейчас открою дверь, и что мне потом делать? Поэтому давайте вот отсюда постараемся просто батарейку вынуть, может, это поможет. Но я сомневаюсь, что это так просто. Я думаю, все таки что-то с гидравликой. А что с ней? Там есть... Видите, как важно, ребят, во всем этом разбираться? Потому что вот сейчас в чистом поле кто мне здесь поможет? Никто. Только сам себе помощник. Поэтому надо будет сейчас лезть вниз, перебирать проводку. Включаем. Да, сразу давит вниз. Я включаю, она сразу гидравлика вниз давит Вот они все провода Ага Ага, вот это вот почему-то горит здесь лампочка То есть на нее идет сигнал Почему на нее идет сигнал? Давайте разбираться Все вроде бы нормально Попробовать откусить минусовой И не позволять ей давить вниз Давайте наверное, так и сделаем Откусим минусовой и не будем позволять ей давить вниз Потому что видите, лампочка горит Что это значит? Сюда уже подается сигнал Сигнал о том, чтобы открыть мою гидравлику Ну ладно, я думаю, что я в этом разберусь Но пока что мне надо быстро открыть Для того, чтобы быстро открыть Сейчас один из этих проводов просто пере, перерубим Давайте любой из них начнем Ну давайте, допустим, вот этот Или красный, что думаете? Давайте красный Как, как знаете, взрывчатка Красный или белый? Красный или белый? Давайте красный да, плюс подавался. Где-то просто тупо коротит. Без нашего сигнала. Этот как бы, выключатель гидраво. Ага, гидравлический. Видите, он срабатывает без нашего сигнала. Поэтому давайте оставим так. Я думаю, это должно помочь. Опа, все равно давит. Какого черта? Какого черта? Что ж делать-то, ребятушки? Да еще и быстрее надо, блядь. Так, пока не разобрался, ребят, но... Понимание плюс-минус имеется. Чтобы вы понимали, я вам сейчас расскажу, как устроена система. Я уже за долгое время разобрался. Получается так, что я включаю насос и вместе с тем одновременно должен включаться, ну, как бы управление, короче, этими гидравлическими штуковинами всеми. Отдельный провод у меня идет. Есть основания полагать, что он замыкает, но опять, он просто дает сигнал о том, что насос включился, и мы можем теперь посредством моего пульта начинать работать. Но почему у меня замыкает? Определенная клавиша, вот это странно. Пока ума не приложу, по-хорошему надо каждый провод просто перебирать. Но у меня такой возможности сейчас нет. Уже темнеет и недостаточно времени. Но вот сейчас, настолько успею, настолько успею, остатки буду разбирать уже завтра, если сегодня не разберусь. Но, во всяком случае, я нахожусь в деревне. Здесь ехать некуда, помощи искать ни у кого. У меня нет шансов, нет права не разобраться. Так что будем с вами вместе сейчас разбираться, что делать. Мужик мне посоветовал машину убрать, он говорит, никому проблемы не нужны, убери, пожалуйста. ведь никто ментов не вызвал. Здесь, говорит, много трафика. Хотя, какого здесь много трафика? Ну ладно, попросил, сделаем. Офигеть, ребят, я справился. Короче, всем вот этим хейтерам, или просто нытикам, я хочу сказать, что, ребята, блин, да это круто. Когда у тебя что-то случилось, ты сам в этом разобрался, сам нашел проблему... Сам знаете, какой кайф, блин, я невероятно кайф получаю, я не знаю, Там попозже расскажу, ладно, пока не темнело Смотрите, я такую времяночку прокинул, там на плюс, там на плюс разрезал, все окей Где-то просто замыкание шло и все, на минус, хорошо, что ничего не загорелось Хорошо, что ничего не загорелось У вас есть кашу или чек? Это будет чек, а кто мне нужно написать? Немного? Стримлайн Хорошо Здорово Окей, спасибо Капец, ребята, ну разгрузочка. Офигеть. Надо же. У меня завтра все тачки уже собраны. Мне нужно скорее ехать. Я думаю, ну если я сегодня застряну, то это судьба, значит. Просто судьба остаться здесь. Блин, какой красивый вид, смотрите. Здесь, правда, не очень красивый. Я начал раскидывать мозгами. Ну, то есть, если я открываю, и она сразу идет вниз, то что, первое? Первое, это просто коротит, соответственно, тот клапан, который подает сигнал на низ. Правильно? Правильно, я проверил его, я его просто отключил. Нифига подобного. Потом я думаю, дальше логически мыслить, что дальше, что дальше, что дальше. Я помню, что я менял один проводок, он постоянно у меня перегорал из-за высокого напряжения. Я его брал раньше от аккумуляторов, а теперь я его взял с этой стороны и на клавишу сразу пустил, там у меня тоже плюсовой есть. И начал вспоминать, какой это был проводок. Вспоминал, вспоминал, и вдруг я дошел до вот этого провода. Вот он новенький, здесь в кожуре я его пускал специально. Но он такой, достаточно тонкий, как вы можете заметить. Тонковатый, тонковатый. Видите, он такой прям, ну, хлипкий. И вот он где-то коротит на... Соответственно, он дает плюс, а он где-то на минус. Либо на минус, либо вообще коротит с тем клапаном, который подает сигнал вниз. Ну, короче, так или иначе мне в любом случае его надо перебирать, как бы я этим займусь. А пока мне нужно выходить из ситуации. Каким образом я вышел из ситуации? Я просто накинул его вот я его просто взял, отрезал, накинул на него другой толстый провод, который я в последующем и прокину. И прям полностью его сразу кинул на плюс вот здесь. Ну и все, я починил, все у меня получилось. Такие дела. Выгоняем тачку, загоняем Q7 и погнали дальше. Потому что у меня планов куча, надо Q7 через два часа выгружать ночью, потом ехать в Чикаго. Ну, в общем, быстрее-быстрее, кукурузное поле, смотрите. Так, тачку доставил. Машина шла на open trailer открытый поэтому таким способом можно выгрузить машину не подписывая документы так все погнали дальше хорошего настроения. В Чикаго, в Даунтаун, куда я сейчас еду, нужно приезжать просто до обеда, и тогда, возможно, у тебя не будет проблем. Потому что после обеда здесь огромные пробки, к вечеру вообще катастрофа. Вот сейчас 9 утра, и довольно спокойно и свободно. Еду отдать Теслу и скорее выезжаю из Даунтауна, поеду отдавать и собирать следующие автомобили. 13 6 ребята, видите, написано мост, не очень хороший сигнал. Однажды такой мост 13.6 я не прошел, хотя у меня была высота 13.6. Опа! А направо 12.10, а налево 13. Офигеть, я приехал. Придется ехать прямо. Налево не пройду, направо не пройду. Направо вообще, смотрите, какой мост, я туда не залезу просто. I met you in Florida, didn't I? Did, right? did you pick it car? Yeah. So, did you guys unload it? Did you guys unload it on the trip, or do, do we no, no, no? It was always just picking up, yeah, and always inside. Uh, you never moved it out, huh? no? No, no. And everything inside not been disturbed, just as it was. It's my kid's stuff. Yeah, not, not even my. His flamethrower. Oh, <laughs> I could put it Yeah, yeah, yeah. American Express. Okay, this one was there before? Yeah. Do key? Yeah, yeah. Uh huh. thank you. Do key in the Let me yeah. start it up. Uh, you think it's different key? I just want to make sure it works. Let's go. <laughs> <laughs> I don't you have more. It's only got 200 miles on here. I haven't even driven the car yet. All right, so let's see review, inspection. Okay, of these scratches. Show me these two right here. Behind. Yeah, show me where it is, I'm just curious. All behind. Which all side? Behind. behind. All sides. Underneath? Yeah, under. How? How would that happen? You know? On the beginning of location. I was right. put. Now, this is the first time it's been delivered. I'm just curious. I have you? a lot of scratch. You see? Right here, under bumper, all right here. Send me a screenshot of uh, uh Yeah yeah I'm gonna send Хорошо, спасибо. all pictures mm -hmm. Okay Okay thank you but can you email that to me right now because yeah. I want to see all the scratches and I want to find out from my ballet mm -hmm. why I have so many scratches okay. Okay. Right, have a good day thank you Hello. Can you move a little bit this is it? Yeah, yeah, yeah. Ah, uh -huh, thank This is you. the last cosmos, she's your Сейчас расскажу, куда еду. Thank you. Это не right mm -hmm. okay, right Короче, ребят, я снова куда-то лечу. Блин, как меня укачало в такси. Мы ехали 40 минут, и женщина из Китая. Слышали у нее на китайском языке все. Она как-то странно водит. Она вот так рывками. Быстрее медленно, быстрее медленно, быстрее медленно. Капец меня укачала. Я думаю, меня сейчас тошнит, реально. Короче, я оставил трак на стоянке э, на ремонт в Чикаго. Нашел хорошего чувачка. Ну, как хорошего, по рекомендациям пока. Пока я не проверял, насколько он хорош. Но я хочу ему трейлер оставить с траком, пускай он там починит, подкрутит. Трак не надо ремонтировать, а трейлер надо где-то подварить. Где-то вот эти лендинг гир, это называется, которые механизм держит трейлер. Он там у меня старый, помните? Хочу его, чтобы он подварил. Ну, короче, где-то что-то сделать, подварить, подшаманить чтобы я в нем больше не лазил сам. Правильный вы мне совет дали. Женя, отдай один раз и не, не, не копайся сам. Ну, в общем, отдал один раз, пускай он делает, а я сам полечу из Чикаго в Майами. Билет у меня есть, я купил какие-то места хорошие. В общем, погнали, посмотрим. Вроде бы я успеваю, все нормально. Если успеет, зайдем покушать. Странно, ребят, никогда с этим не сталкивался. Оказывается, вот это вот количество людей, это все на секьюрити. Да. Yeah. Очень много людей, почему так странно, Мужик тоже удивлять. А я пошел мимо них, а оказывается, надо стать в очередь. Ребят, ну что, полпути уже сделал. К сожалению, прямого самолета не было. Поэтому взял через Новый Орлеан. Прилетели сюда. Ожидаю вылета. Пока надо немножко погулять. Это с вот 2,5 часа я сидел на месте. Ну что, ребята, вот я и в Майами сразу чувствуется что где-то рядом океан, очень-очень сильно влажно, а я жду своего водителя. Ребята, всем привет. Делаем распаковку. Это квадрокоптер. Я еще не открывал, просто приоткрыли-посмотрели. В общем, смотрите, что здесь имеется. Я сразу заказал, <кх> во-первых, квадрокоптер. Давайте посмотрим, вот она так выглядит. Коробка называется DJI Mini 3 Pro. У нее очень большая дальность полета. Большой аккумулятор на 47 минут. Я купил еще плюс дополнительный аккумулятор. Кейс специально для него. Вот сам квадрокоптер. Плюс я взял пульт, видите, с экраном. Сразу хороший пульт, чтобы не нужно было присоединять телефон. Сразу взяли хороший пульт. И вся эта история вышла, в общем, вместе с флеш-картой и вместе с гарантией дополнительной. В случае, если он там разобьется, потеряется, утонет, я могу получить новый квадрокоптер. Вышел полторы тысячи долларов. Сейчас мы с вами вместе его откроем. Ну, а потом еще и проведем тест-драйв, полетаем. Ну, собственно, летать теперь будем часто, буду брать с собой на работу. Ну, и куда бы я ни полетел, в любую страну, поэтому такой небольшой квадрокоптер я взял специально, чтобы можно было удобно взять с собой. Этот, как я понимаю, квадрокоптер будет лучше, чем был который у меня, предыдущий, который украли. Вот такой вот он, совсем малыш. На полторы тысячи, конечно, он не тянет, как будто бы. Но ну, я надеюсь, что... Вот видите, здесь видеокамера такая модная, я про нее много читал. Она... Упс, аккуратно. Она также переворачивается, видеокамера, для того, чтобы снимать вертикальное видео для Инстаграма. Слушайте, ну он вообще, конечно, такой пластиковый, легкий, очень легкий. На вот он пульт, ребят. Был обычный пульт, без экрана. Можно было также ставить телефон и управлять. Ну, был такой с экраном, он стоит чуть дороже. Ну, говорят, удобнее. Ну и на самом деле, удобнее телефон не подсоединять и здесь сюда даже флешкарта что ли вставляется зачем сюда, зачем она здесь нужна я не очень понимаю, но ребята у кого такой куда квадрокоптер, напишите пожалуйста фишки предостережения и все остальное, ладно и все, да, вот дополнительного глупости зарядка и все, стандартной комплектации только это еще и экран, еще и пульт меньше а вот это уже дополнение которое я взял отдельно Такая вот сумочка, очень удобная. Буду с собой брать теперь Таиланд к папе. Два аккумулятора идет в комплекте. И зарядная станция. А третий, видимо, здесь уже есть, да? Что еще рассказать вам, ребят? Надо просто показывать, а не рассказывать. Чик Рашн, далее. Офигеть, как все удобно. Какой классный сенсор, посмотрите. Согласен. Вход и активировать. Активируем устройство. Ну так, тут какой-то фильм колонки здесь можно вообще телек смотреть ага, включился окей сейчас нам покажет переднюю камеру которая у нас на телевизор направлена ага все окей все теперь летать как ребята что дальше сделать а все а, согласиться почитал быстренько ага ага ага согласиться короче ребят что давайте наш первый полет осуществит видеозапись пошла, кажется. В принципе, пойдемте туда, наверное. Так, камеру как-то надо вниз, А вот так. А вон наш, смотри, красота Какое, а! А это не выше, выше, подожди так.